Всем привет, с вами Эфисерк и Белл. И сегодня мы поиграем с вами в игру Hollow Drive. Для начала создадим своего персонажа. Назовем его Эфисерк. Нажмем играть, имя проверяется. И такого имени нету, понятное дело. И да да да да дан Вот такой вот человечек нам бы был выдан. В ASD управление. И сейчас походу... Ну да, да, давайте побегаем. Ага, нам показывают, как тут играть. Вышечка, эсочка. Тут мы можем скользить. Вот так. Опа, оп, оп опа. Блин, не допрыгнул. Давайте еще раз попробуем. Опа. Есть. Так, это у нас враг. Мы его должны разбить. Отлично. Опа. Телепорт. Прикольная платформа, которая подсвечена, это телепорты. Но не теряя времени мы бомбим остальных врагов Ух ты Ух ты Опять нас телепортнуло Вот еще один Нет, нет О, нас воскресили Оба-на, мы можем нажимать на правую клавишу мыши летать Круто Круто Какая-то, смотрите, энергия Нам пишут, что ее недостаточно Ага, тут хпшка у нас должна Подождите, если она пополняется ФК, о, ФК у нас Гранаты метать какие-то Так, стреляем, стреляем Стреляем, стреляем, стреляем, стреляем О, да Мало боеприпасов, но ничего Страшного Оп-оп-оп-оп, давай ее добомбим Оп, с воздуха Забрали, отлично Но у нее, походу, ничего нет, то я туда не смогу Запрыгнуть, падаем в трубу, оп-оп-оп-оп-оп Так, летим-летим <свистрирующие> нафиг, нафиг, короче, этих всех. Побежали вниз, давай, давай, давай, бежим, бежим, мужик. Пах. Ох, елки, то сколько всех. Ешку надо нажать. Э -э -э давайте нажмем. Ох, ё, вот это базука. а Че, два выстрела? Ну добавь, -бим, так ее добавь, бим. Все. Мы походу прошли обучение, загружаем меню. Не забывай играть почаще, получишь бонус за повтор. А тренировка для дураков, 101 конец. Жмак не для продолжения. На мышечку надо нажать. Так, далее второй уровень. Поздравляю, твоя лицензия на голодай была улучшена. Теперь ты готов влиться в бой насмерть. Ну, дурак не может помереть, просто быть готов биться с другими игроками не для продолжения так и тут у нас твой первый голоящик голоящики это как ящики ну короче идем дальше так давайте повседневный логин нам дали у тебя есть биты плюс 10 биты для покупки голоящиков сжимаем чтобы продолжить первая победа этого дня вот, теперь ты красавчик, видишь, как владелец, собственно, боевого робота. У нас тут шматье коллекции, можно кастомизировать своих э, роботов, вот за которых мы как раз играем, вот такие бешеные роботы. Вот, и у нас э, по прохождению обучения, а тут обязательное обучение, вот это вообще э, появился голый ящик. Ну что, давай сначала его откроем, давай, а потом мы давай давай давай Бой. Ну что ж, открываем. Бадабум! И... О, тут три какие-то хрени, так, и надо выбирать. Карточки. Давай по центру. Нет, нужно все открывать. Футболку дали. О, ктуху, шляпа, очки ныряльщика. и юбер оружие. Мне О. дали куку, -ку курва. Интересно, что это? Это? А я тебе сейчас покажу, что это такое. Если у меня сейчас. Так, а теперь вопрос. То мы можем. Коллекции. Это в коллекциях, да. А -а -а. Только понимаешь, тут в чем прикол? А, коллекции, как я понимаю, одеть просто так не получится. Mm -hmm. ну, по крайней мере, у меня не получится, да. Тут надо что-то. Ждать 60... мы не можем, да, да, да. 60 чего у нас не хватает опыта. Но скорее всего это валюта, которая за игру дается. Подожди, я 60 нажал. Нет, что-то не было. Не. И надеть ее никак не получится. Вот, так вот. А не... Хотя, не факт, хотя не факт. Хотя не факт, подожди. А если не в коллекции, а кастомизировать? Да, в кастомизации есть, вот, все, нормально. Шляпа О, торс. Вот, торс. И тут я могу надеть футболочку. Либо взрывной фиолетовый вот это мне Я могу и шляпу и очки сразу надеть. Слушай, а пушки здесь нельзя, да, поставить? Нет, нельзя. Они все тоже выбиваются, получается, из... Господи, боже, что это такое? На заднем плане. Да ты смотри, что мне дали. Смотри на профиль. Смотри на мой профиль. Просто что это за курица. Ай, господи. Ладно. В общем, мы тут открыли кое-что. У нас получились вот такие коллекции. Ну, это интересно. Это интересно. Это прям, знаешь, крутить вертек. Детский овервоч. Ну да-да-да. Это реально детский уроч. Так, ну чё, подросток и тот, кто выплыл из океана. Давай, погнали искать обычную игру. Поищем матч, посмотрим. А тут, может быть, и рейтинговая игра есть? Что там вообще жестко так все? Да, я не уверен. А что тут у нас магазин? Магазин набора раннего доступа есть. Герой? Да? Набор основателя, набор шмоток беловер. И набор скинов. Ну, короче, шмоточки, шмоточки. В основном это скины, и это вот. Знаешь, это уже мне напоминает Fortnite, например. Значит, реально какая-то поместь Fortnite с Overwatch, только с геймплеем вообще не так. Да. Осталось нам только найти матч а мы друг против друга играем мы друг против друга играем курицами нет у меня нет курицы. Зато у меня есть курицу ой да да да уфига oh О, а, Жесть какая! Как твою хрень-то подобрать? Никак мою хрень не подбирает. Да блин, я не ту клавишу жму. О, мы друг друга убили. Пипец. Мне не дали поменять пучку. Так, так. Надо куру взять. Сюда что? я не могу. А что надо сделать -то? Да я тоже хрен пойму. Че? Че, я тебя убил, что ли? А, убил! Да Нормально. мне не дают пушку поменять, блин. Да, да, да, да, да, да. -да. Ху -ху. Короче, О, смысл. Смысл в том, что пушки решают, чувак. О, Это ты пушку поменял? Да, наконец-то. Ааа, нормас. А чё, курица исчезла? Я забрешал в домик, и курица исчезла. Так. Куда ее тащить-то надо? Ах ты какой! Блин, у тебя какое-то оружие мощное. Подожди, или ее нужно закинуть? Да ладно. А, -а, а, я понял, что нужно сделать. Наконец-то, спустя полгода. Ушел от меня. Ушел от меня, я тебе сказал. Ах ты, козел. Ах ты, козел. Ну-ну-ну-ну. No -no -no -no. Так. Забил Ах гол. ты, забил гол. Что? Так, все ясно. Берем за курочкой, бегем. Так. А, подожди, она у меня отбивается и у тебя, и у, и у меня. У Что? Ах ты, козел какой. Ну да, да, да. А <связывая> взял! Ах ты кайся взял! Так, ладно. Что? Эти как куры. ты это сделал, я не пойму. Чего? Ты как это делаешь? Объясни мне, пожалуйста. Я убиваю тебя и кидаю курицу. Читак, блин. Да ты заколебал? Ч чем ты стреляешь? Дробовиком. Ах так, да. Ну ладно, ладно. А у меня другого оружия просто нету. Ай! Я не успел. Да-да-да. Да-да-да. <связывается> Нет! <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> Самоуничтожились. А что, курица у меня была? Че? А ничего. А как так, курица у меня была? Курица у тебя была, потому что я забил. Что? То, что ты забил. Ой, больно такая. Я разрядился. Да в смысле? Че! Пошел в жопу отсюда. Да блин, в смысле? Сраная курица. Ай, мне не дали взлететь. Да, потому что так и надо. Ах ты зараза. Фигте. Да я не могу взлететь. Фитерейд! Ай, ай козе. <свеч> <свеч> в общем, весело. Это было весело. Потно. Это было весело. <свеч> <свеч> <свеч> вот, все, MVP. Понял? Я тебе <свеч> поставил один из них. Давай еще веселуха. Веселуха холопак. Валин, <смех> полгода больше разбираться, пока это все сделаешь. Кстати, дробашим чем гранатометом. Ну, гранатка с одного раза убивает. Драмбаш надо прям несколько раз. Ну да, есть такое. Боры предлагают. Да. Так. Вот. Но в любом случае, если вам понравилось это видео, понравилась эта игра, то не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления но видео, оставлять свои комментарии. Ну а с вами сегодня был Дел и Эфисер. Всем огромное спасибо за внимание и покидава! Да, всем удачи и всем пока!